Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Я хочу сказать огромное спасибо многим из вас, кто решил ä, пройти мой курс психотерапии или приобретал видеокурс для самостоятельной работы. И на основе этого я вижу, что все больше становится вопросов о разборах событий и изменении к ним восприятия. Поэтому для тех из вас, кто продвинутый, кто уже начал работать над своей тревожностью и разбирает тревожные события по АБЦ схеме, я бы хотел записать такое видео, где расскажу об ошибках, которые вы делаете при разборе событий. По сути, ошибка это когда вы поменяли то есть разобрали само событие оно восприятие у вас к нему не поменялось то есть тревожность сохранилась и здесь есть несколько моментов и они на самом деле постоянно повторяются у всех моих клиентов первый момент это то что вы изначально зафиксировали неправильное событие многие из вас когда фиксируют события пытаются все время ориентироваться на произошедшие ситуации например человек говорит я увидел в навигаторе пробку и ему кажется, что это его напугало. Но здесь мы говорим о том, что это не может напугать. Сама пробка человека не пугает. Его пугает то, что он в ней через какое-то время окажется. То есть здесь уже получается, то, что вы увидели информацию о том, что где-то пробка, это не является событием. Событием является ваш план поехать туда, где пробка. Поэтому событие будет, подумал, допустим, поехать домой, да? а вдруг попаду в пробку. И здесь мы можем переживать за саму пробку. Да? Это может быть одно направление. Второе направление может быть, что мы... Как себя будем чувствовать в пробке? То есть вопрос здесь заключается в том, что когда вы окажетесь в пробке, здесь может быть для вас лично что-то переживательное, а может быть даже в нескольких направлениях. Например, подумал, как дол долго продлится эта пробка. Подумал, что скажет жена, если я прос простою в пробке и приеду позже. Подумал, как я буду себя чувствовать в пробке. И здесь также может быть другая ситуация. Вспомнил, как в пробке случилась паническая атака, а вдруг она опять повторится. Как видите. Когда вы пытаетесь как-то только в одном направлении зафиксировать событие, вы можете ошибиться в, самом, в самой формулировке. А из-за самой формулировки, соответственно, просто использовать не то правило для разбора. И поэтому не получить эффект. Поэтому если вы разобрали ситуацию эффект не получили, попробуйте просто по-другому сформулировать саму АБЦ схему. Если до этого она была с произошедшим событием, попробуйте это сформулировать с вашим планом. И вполне возможно это поможет. Следующее направление это то, когда вы непосредственно меняете свое восприятие к ситуации. Вот здесь есть такой, э, такой момент, что если вы сходу смогли найти совокупные причины или расписать варианты, то скорее всего вы расписали то, что уже и так знали. И это не меняет вашего восприятия. Ну, Представьте себе, я иду на экзамен. И я волнуюсь. Но при этом, конечно, я могу сказать сразу, да, я могу получить 5, 4, 3, 2 или все. То есть я получу пятерку, четверку, тройку или двойку. Все. Вроде бы я все варианты знаю, но на самом деле этих вариантов недостаточно. Вам нужны те варианты, которых на данный момент у вас еще нету сходу. Вам надо их проанализировать, исследовать. Например, вы можете получить автомат. Вот это совершенно другой вариант, когда вы пришли на экзамен и вообще даже не отвечали. Или, может быть, вы ответите только на один вопрос, и преподаватель сразу скажет, вижу, что ты все знаешь, вот тебе отличная оценка. Это тоже вариант. И нам нужно, чтобы вы находили для себя те варианты, которых изначально нет, пока вы столкнулись с ситуацией. Потому что здесь, если вы варианты видите, вы не будете тревожиться. Если тревожитесь, значит, не видите вариантов. Следующее это, соответственно то, какие варианты вы используете. Очень многие люди, они могут писать одни и те же варианты, и вы можете это сами у себя проследить. Когда мы пишем варианты того, что будет, они не должны иметь одинаковое начало. Например, если мы пишем, что «мне станет плохо», вот вы пишете стал как буду себя чувствовать в пробке», например, и пишите «будет плохо, как обычно», «будет плохо, как необычно», «будет плохо, чуть лучше, чем обычно», то есть, если вы видите, что вы повторяете одну и ту же фразу, это получится один и тот же вариант. Нам нужны более конкретные жизненные варианты. То есть, вы должны описывать реальность в своих вариантах, то, как это может быть на самом деле. То есть, когда мы говорим «станет плохо», я все время спрашиваю клиента, что значит «станет плохо», что для вас значит «плохо»? Он говорит, ну как что? Сильное сердцебиение, напряжение и головокружение. Я говорю, вот. Это и есть вариант. Пишите, будет сильное сердцебиение, головокружение и напряжение. А дальше от этого изначального варианта мы формулируем другие варианты. Например, какое? Если у нас нет сердцебиения, мы просто это не пишем. Мы можем написать, что просто напряжение. Напряжение может быть не во всем теле, а в спине. Напряжение в спине и легкое головокружение. Это, это не следующий вариант, но это один из них. И вот таким образом вы формулируете остальные на основе конкретного первого. Поэтому старайтесь всегда конкретизировать сами варианты. Еще один момент ошибки, когда вы пытаетесь разобрать ситуацию, вы вроде бы все варианты видите, но когда вы разбираете, у вас возникают там паническая атака или еще что-то. Вот здесь зачастую вы просто перескочили этап. Мне приходится сначала со всеми клиентами убирать панические атаки, даже если клиент считает, что их у него нет. Мне нужно, чтобы человек правильно воспринимал свои симптомы страха и их не усиливал. То есть, когда вы за что-то переживаете, страх провоцирует симптомы, вы начинаете бояться симптомов, симптомы усиливаются. Это закономерность. Так вот, чтобы мы могли работать с тревожностью, нужно, чтобы когда страх возник и симптомы возникли, дальше чтобы ничего не произошло. Для этого вы должны спокойно воспринимать сами симптомы. Если же от разборов, от того, что вы столкнулись с какой-то ситуацией, у вас паническая атака, то бросьте разборы. Вам нужно в первую очередь правильно воспринимать симптомы страха, чтобы вы их не боялись. И тогда у вас не будет панических атак, и тогда вам как бы открывается возможность на снижение тревожности. Поэтому здесь вам нужно понять, что вы можете перескочить последовательность, а нужно ее, эту последовательность, сохранить. Конечно, есть много сложностей в работе с АБЦ-схемами. Не все ситуации вы можете зафиксировать, не все ситуации вы можете правильно разобрать. Но даже после курса психотерапии я говорю клиентам следующее, что даже если в дальнейшем вы будете разбирать правильно только каждое третье событие, вы все равно будете двигаться вперед на снижение тревожности. Поэтому если у вас что-то не получается с одним событием, просто переходите к другому и двигайтесь дальше. Потому что на основе полученного опыта в следующем событии вы столкнетесь снова с тем, который не смогли разобрать, и потом уже, может быть, на большем опыте сможете разобрать его более правильно и получить эффект. Главное здесь это понять, что ваше мышление годами формировалось в тревожное мышление и привело вас к этой проблеме. Вам потребуется время, чтобы это мышление прорабатывать, и оно естественным путем будет меняться только в результате получения вами нового жизненного опыта. Когда вы исследуете с помощью АБЦ-схемы э, тревожные события, вы их именно исследуете, вы получаете на основе этого новые знания, Новые знания обогащают ваш жизненный опыт, меняют ваше мировоззрение. Поэтому наберитесь терпение, поймите, что это образ жизни, и каждому из вас я рекомендую еще одно. Это одно событие в день. Представьте просто, что если вы будете менять свое восприятие к одному событию в день, я уверяю вас, за год вы решите всю вашу тревожную проблему. Потому что событий тревожных у вас не так много, они многие повторяются. И если одно событие в день вы разбираете, через год вы не узнаете себя полностью. Желаю вам на этом пути большой удачи. Если остались вопросы, напишите. Я сниму еще видео. Всем пока.